Страны на Евро 2020. Что означают фамилии ваших игроков на английском языке? Просто любопытно, поскольку мы видим так много разных языков. Я знаю, что не все имена имеют значение, могут быть переведены, но я уверен, что некоторые могут. Италия. Те, которые имеют значение: Бастони (деревянные палки, дубинки), Ачерби (недозрелый), Барелла Носилки медицинские), Кьеза. (церковь) и Мобили (неподвижный). Инсинье (известный, знаменитый). Донарумма. Леди Доминика. Доминика – итальянское имя, которое на неаполитанском становится Романека, Сокращенная Румма. Берарди. Из Берардо. Это родительный падеж имени Берардо, итальянского имени, германского происхождения. Флоренцы Из Флоренции. Родовая форма имени Флоренцию, итальянского имени Флорентий. Бернардески. Вероятно, альтернативная форма от Бернардо. Другие – это в основном топонимические фамилии, как мне кажется. Германия. Нойер. Новый. Клостерман. Монастырский человек. Кох. Кулинарный, повар. Хоффман, дворовый человек. Нойхаус, новый дом. Мюллер, мельник. Швеция. Ольсен, Синоле, датский. Линделев, липовый лист. Гранд Квист, иловая ветка. Экдай, дубовая долина. Форсберг, гора Порогов. Свамберг, лебединая гора. Берг, гора. Люстих. Веселый. Крафт. Сила. Больше. Мы больше не в евро, ну вот так. Честный, счастливчик. Довольно иронично, не правда ли? Пятковский. Пятница. Давидович, сын Давида. Беднарек. Маленький Бондарь. Рыбус. Рыба. Козловский. Козел. Франковский. Франциск. Зелинский. Травяной. Свидерский. Дрель. я понятия не имею, как перевести других, например, Левандовский. Глик. Полонизированное написание немецкого имени Глюк, означающее удача. Скорубский. Ракушка. Фабианский. Сын Фабиана. Криховяк. Я бы сказал, что это сын Криштофа, но не уверен. Юзвяк. Сын Юзефа. Левандовский. Лаванда, возможно. Бельгия. Некоторые, которые действительно что-то означают на одном из наших национальных языков. Куртуа. Вежливые, на французском языке. Хазарт, Шанс. Во французском языке тогда пишется Де Дебрюйны, Коричневый, на голландском языке. Меньер. Мельник на французском. Денайер. Портной на немецком языке. Дендонкер. Темный в немецком языке. Кастанье. Драка-потасовка на французском сленге. Как иронично, когда знаешь, чем закончилась его единственная игра. Ванакин. из Аахена, город Германии в немецком языке. Португалия. Сильва. Самая распространенная фамилия в португальском языке, поэтому многие игроки носят эту фамилию. Лесса, но в настоящее время Сильва означает «кус с шипами», на котором растут дикие черные ягоды. Диаш. Дни. Фонте. Фонтан или источник. Ерейро. Воин. Невес. Снег. Перейра, Рушевое дерево. Полхинья. Солома. Карвальо. Дуб. Оливейро. Оливковое дерево Испания Вот несколько Рамос Букеты лапорта Дверь Сальватера Земля Или спаситель почвы Санчес Сын Санчо Марена Черноволосый Эрнандес Сын Эрнана Порру косяк Марихуана Альба Рассвет Англия Пикфорд Англосаксонская Свиная переправа Рамзейл Древненорвежский Горькая долина Джонстоун Среднеанглийская Город Джона Уокер Англосаксонская ходок. Шоу. Англосаксонская, тот кто живет у леса. Стоунс. Англосаксонская, камни, тот кто живет на каменистой почве. Магуайр. Ирландский, гельский, сын бледнокожего. Tripper. Среднеанглийский, стадо трипса. Куади. Ирландский, гельский, полезный. Чилвелл. Англосаксонская, из деревни Чилвел, недалеко от Ноттингена. Уайт. Англосаксонская, белый. Хендерсон. Пиктский через шотландский, сын Генриха, сын короля Нехтона. Филлипс, среднеанглийский, потомок Филиппа. Беллингем, англосаксонская, деревня Беллингем, Нортумберлинде, деревня произносится как Джум, Грилиш, протогерманский, через нормана французский Хейлстоун, Кейн, Валийский, Войн. Стерлинг. Среднеанглийская, маленькая звезда. Решфорд, англизированный зимбабвеец, дар божий. Санчо, испанский, баскский, святой. Калверт Люин, англосаксонская. Пастух и протогерманская через англосаксонское. Любимый друг. Фоден, англосаксонский. Потом Окодина. Сака, Еврит. Бог вспомнил.